Добрый вечер, друзья! Это у нас э, сегодня короткое обучающее видео на тему, э, что делать, если на вашем канале YouTube 100-500 э, обучающих и разных других видео, и их практически никто не смотрит. Вот, вот у меня YouTube-канал, да, и здесь э, несколько плейлистов. В общем, тут огромное множество плейлистов э, по проектам разных, обучающих. По старым проектам. SEO продвижения Новые какие-то плейлисты. Тоже проекты обучающие для детей. Вот этот канал будет обучающий. Но ну, здесь это по английскому, по сайту я пытаясь повторять английский, и вот нашел такой сайт. Там есть партнерская программа, ссылки там есть. Но основное здесь это будет у меня обучение детей, чтение письма в Санкт-Петербурге. Здесь будут видео для детей, азбука, да, русский язык, азбука, вот, также английский язык, но ну, здесь вот эти вот непосредственно видео. Потом здесь есть аудио-видео. Но здесь все, видите, как бы в перемешку. Аудио-видео резюме для инвалидов. Это тоже мой проект такой. Но пока еще здесь нету непосредственно этих видео. Также стрела у нас. Здесь это курьерский мой канал. Доставка Полинобласти. Ну и также по старым проектам, тут тоже я занимался на Wix сайта, создание, продвижения также продвижение, создание групп ВКонтакте, ну разные обучающие видео. Вот, и также все <coughs> какие-нибудь видео я снимаю и а, располагаю их не в одном плейлисте, а в нескольких. Ну видите, просмотров где-то где больше просмотров, где-то меньше, но это здесь... Трансляция, ясно, это страшная трансляция, да, ее лучше не смотреть. Здесь у нас, как перекачать видео, так до меня не дошло, как перекачать видео с Контакта на YouTube. Ну, в общем-то, это сейчас и не очень актуально, потому что видео все равно на YouTube а заливаю, потому что в Контакт очень долго заливать. Вот. А что я хотел показать? Это видео короткое, да? Ну, впрочем-то, этот этот плейлист, я не знаю, странный какой-то плейлист. Я его потом куда-нибудь... Может здесь по-другому назвать, просто короткие обучающие видео. Я хочу именно сделать для коротких обучающих видео отдель, отдельный плейлист. Также это может каждый, собственно говоря, вот короткие обучающие видео здесь должны были бы располагаться, и некоторые из них здесь есть. Ну, также, допустим, программы, как устанавливать, ПК для чайников, вроде меня, какие-нибудь такие вещи. И здесь тоже, видите, все вперемешку. Видео много, просмотров... Но самый большой плейлист это радио-видео-код для инвалидов тоже. Здесь, здесь 84, здесь чуть побольше просмотров, но как вы видите, видео много, просмотров тоже не очень. Ну, потому что какие-то длинные, например, идут видео. У меня короткие обучающие, как всегда, длинные получаются вот и допустим вот тоже независимое творческое объединение здесь видео располагается вообще-то в принципе конечно я бы хотел не только мои видео да но и кто-нибудь я снимал специально еще также видео как снять видео с экрана да короткое обучающее и его на youtube на youtube канал расположить то есть я то без камеры все это делаю снимая экран то есть съемка экрана не обязательно записывать записывать не обязательно камеру все что угодно можно с экрана снять вот а что я хотел показать это то что например вот у меня история такая была про общение с северными корейцами реальная реальная история Ну, здесь оно написано, да, я пытался переводить гуглом, но там, не знаю, наверное, не очень-то не очень получилось. То есть, допустим, вот эти все видео надо расположить, расположить как бы в нормальном порядке. Вот так мы берем, да, и поднимаем ее в этом плейлисте. Поднимаем повыше, да, то, что мы хотим. Что наиболее интересно. Ну, может, кому-то интересно, кому-то нет. Вот таким образом, да. Корейский язык с нуля, это для тех, кто в группе тоже... Будет или на YouTube или в группе смотреть. Это для тех, кто корейский хочет изучать с самого начала. Я тоже его учу. Ну, называю, конечно, я уроки. Но на самом деле это для самого меня уроки. Потому что сейчас все повторять надо. И снова на курсы, на курсы идти. Вот. Например, доставку в Ленобласть. непосредственно моя сфера деятельности. Поэтому мне тоже надо, чтобы люди... Здесь немножко я не очень, может, хорошо рассказал. Тоже надо, надо, я хочу, чтобы его смотрели. Соответственно, чтобы у меня были заказчики, чтобы у меня были средства к существованию. да, Поэтому это все естественно. Так как я этим зарабатываю на жизнь. Вот. так как этот плейлист у нас независимое творческое объединение тут можно все что угодно то есть также и обучающее видео но это просто, это для совсем для совсем чайников таких же как я то есть которые не знают копировать вставить как и я тоже не знал оказывается что это все можно делать правой кнопкой Допустим, тоже можем поднять повыше, вот так, расположить его. Все очень просто, это делается. Там еще, конечно, теги надо ставить, и надо еще... Можно видео, допустим, изменить. Что тут у нас? А, ну это к самому же видео, да, изменить. И вот у нас песня «Стихи города», допустим. Плейлист. И тоже здесь мы можем посмотреть. Например, вспом... вспомню я, какие у меня более-менее такие выпуски были. Но радио-видео радиовидеокод, конечно, это... Тоже, может быть, кому-то интереснее, кому-то нет. Я уж, честно говоря, не помню. Там очень много было выпусков. Ну и здесь короткие видео, это из путешествий. Он так и называется, плейлист. Песни стихи города. Тут не очень много песен, и стихов также. И городов тоже не очень много пока что. Но это все, это все еще впереди. Так, корейский. У меня два плейлиста, на всякий случай, корейский язык. Вот, потом обучение seo продвижение Здесь мы учились... Здесь мы учились юзабилити, здесь и всякое такое. Но это на Виксе юзабилити. Честно говоря, я сейчас, наверное, не буду на Виксе сайта особо делать. Вот тут еще что-то было... Из серии ПК для чайников вроде меня. Может даже отдельно, отдельно плейлист сделать такой. Вакансия оператора. Это я даже... А, это я хотел... Это по старому проекту. Я хотел сделать такую вакансию оператора. Но пока средств не очень много. Вот это тоже я уберу. Потому что, в принципе... И здесь уроки. Разные уроки, юзабилити и всякие такие. Вот, например, как записать голосовой файл для ВКонтакта. Тоже очень полезно. Но это не к SEO продвижению. Но кто-то, может быть, не знает, как это сделать. Это, наверное, в серии ПК для чайников тоже будет. Вот, установка Skype 2, честно говоря... Не знаю, куда его девать. Вот создание сообщества ВКонтакте. Тоже создание группы, сообщества. Это только, только для начинающих. Кто еще не знает, мало ли хочет создать человек-сообщество, группу ВКонтакте, да, и ее продвигать. Или записать голосовой файл на компьютере. И, соответственно, нужно, нужно нам сделать, чтобы он попал в контакт там это такое короткое видео Вот тоже пока для чайников в общем все обучающие да вот прямую трансляцию я бы не, никому вообще не пока и вообще надо ее убрать из этого плейлиста ну она как бы не очень обучающая там честно говоря у меня со звуком да там вообще страшная трансляция Лучше ее никому не смотреть. Это у меня старый сайт был такой, для курьерской деятельности. Я его, я его убрал, этот сайт. Ну, то есть там, или не убрал, я не помню, на Виксе. Ну, может, кто посмотрит, это тоже про мою деятельность курьерскую. Также про новый проект в группе ВКонтакте, но он же не совсем новый. Но пока что не очень он. Продвигается смысл там а, в обмене обучающими, а, в обмене уроками. То есть, так, это портфолио в обмене уроками. Допустим, мне нужен урок а, ну по какому-то языку, да, или... По-английскому или гитара, допустим, да, ну или не мне, кому-нибудь. И ä, надо, ä, <coughs> вам нужен, да, кому-то нужен урок ä, по тому, что вы умеете делать. Да, это можно делать непосредственно, встречаясь непосредственно, можно также онлайн, и можно также... Встречаясь в городе, да, допустим, час, час какой-то вы преподаете, час вам преподают, и все это. Ну, как бы урок за урок, да, он и называется. Так, обмен разумов, как бы, да, и эм, площадка ВКонтакте для этого есть. То есть, группа ВКонтакте у меня есть. Обмен разумов. Там э, именно она для того, чтобы находить а, такого человека, найти в вашем городе или, может быть, онлайн как-то, да, это... Делается для чего? Для того, чтобы э, затраты на обучение сократить. Ну, не только для инвалидов, конечно, это для всех, как бы, площадка такая. Короткий вводный урок, но это вообще старые видео э, э, по рекламе тут в музыке ВКонтакте. Да, у меня э, шла такая перманентная... Ну, не сказать бы, что борьба, но я, честно говоря, не люблю там рекламу в музыке ВКонтакте. Как вообще рекламу. У меня ни в одних видео рекламы нет. Кроме, кроме, так, кроме непосредственно вот этих видео, да, это рекла рекламируется этот сайт, и стоит партнерская ссылка моя. Вот, ну, там, честно говоря, можно и так обучаться. Проекту, конечно, я заработаю, проект заработает, если кто-то будет платить да, за обучение, там покупать абонемент, с этого же идет оплата. Ну, проект, проект конечно, хороший, но там много чего сделано так, что можно, что можно очень долго учить про, просто, как бы, да, не покупая абонемент. Ну, это так бы это старые, старые такие с, с проекта старого, который был в прошлом-позапрошлом году. Вот. И здесь же тоже радио-видеокод, и школа SEO для грудничков тоже была. Ну, SEO, бог с ним, SEO. Мы сейчас. Наверное, другим буду заниматься продвижение плюс это был сайт такой но ну, в принципе сейчас есть где-то там шала, э, рекламный шалаш и всякое такое вот создание сайтов на Wix тоже обучающее э, видео ну, видите как бы тут все в перемешку если бы это все было сделано нормально да то есть в каждом плейлисте видео по теме и желательно не очень длинные тогда бы все было хорошо вот а я просто хотел эту систему показать что надо расположить все по порядку да и э, теги написать теги Ну это все наверное, как бы более-менее знают но мало ли кто то не знает у кого то может быть канал на youtube есть и видео там какие то есть а, а может быть, кто-то тегов никогда и не писал. Вот я раньше никогда не писал тегов. И до сих пор у меня ко многим видео вообще никаких тегов нету. А на YouTube это тоже надо. Для продвижения, оказывается. Вот резюме. Аудио-видео резюме, единственное, которое у меня вышло... В этой серии аудио-видеорезюме там три человека. Три человека, которые... Вот, вот этот сайт, который был, да, и три человека там. Александр Радченко искал работу, подработку сторожем. И сейчас, может быть, ищет. Книга у него вышла в издательстве... Скифия книга называется Синий зонт». книга стихов. Вот. И два человека еще. Тоже инвалид. Инвалиды, ну там они... Светлана, по-моему, с Васильевского ищет работу. На это в группе инвалиды ищут работу. Тоже ссылки надо в описании. Давать ссылки. Вот. А я именно хотел вот эту систему, потому что я тут только сам ее недавно нашел эту удобную систему, что видео, которое вы хотите, чтобы люди смотрели, да. Да даже может быть не не в этом дело, просто для того, чтобы все было понятно. Так, чтобы глаза не разбегались, да, и а, спокойно человек мог посмотреть видео. Найти что-то полезное. Хотя у меня тут, конечно, полный полная неразбериха. Ну, так как я спонтанно снимаю, поэтому мне, собственно, я здесь без рекламы. Единственная у меня реклама, в чем здесь заработок, у меня в основном идет весь, весь заработок, он у меня идет <coughs> не в интернете, он у меня идет благодаря работе. Если есть работа, у меня есть заработок. Вот. А на Ютубе нет у меня такой мысли какого-то что-то монетизировать или нет. Вот, например, мне нужно, что, чтобы у меня были, как это сказать, не то чтобы ученики, а, допустим, уроки для детей, да, я хочу проводить. Я хочу проводить непосредственно их, не в интернете, а заниматься, да, это как бы, а, как назвать, то есть, можно сказать, присмотр за детьми, да, и одновременно обучение, то есть, не, не урок, ну, кому что надо, может быть, кому-то не нужен присмотр, а может быть, нужно, чтобы человек, ну, где-то там, сколько ребенок, я не знаю, в зависимости от возраста, от желания, может быть, там, около часа, да, в игровой форме, может быть, я, честно говоря, еще сам даже не знаю, ну конечно, в игровой, смотря, смотря, опять же, какой ребенок и как это все. Ну, просто если сразу прийти к, э, к ребенку, да, к незнакомому, да, и вдруг его начать грузить там буквами, ну, это как бы, я не знаю, во-первых, как это надо, во-первых, и контакт устанавливать, то есть как-то более познакомиться, да, а для этого присмотр, да, то есть э, не обязательно это может быть тоже с незнакомым человеком. Я приду, скажу, вот я присмотрю, а кто меня знает, да, люди, конечно, меня, меня никто не знает. Незнакомый, с незнакомым человеком, то, да, нет у меня никаких рекомендаций ни от кого, ни с каких этих самых, как его называется, агентств, там где всякие Репетиторы там, и, и няни, и всякие. эти Этого у меня нет, поэтому, конечно, это при знакомстве только лично. Может, может быть, да, какое-то общение. Возник, возникнет, да, контакт, и тогда уже можно говорить об обучении. Потому что дети разные бывают. Если с ребенком поиграть поиграть, да, и сначала... Дети любят играть, я люблю играть с детьми. Если поиграть как-то, там уже можно обучать в процессе, а не сразу так, что сели, вот, пришли. Ну, опять же, если ребенку там 3, 5, 7 лет, это одно дело. А если ему уже ближе к 10, ему нужно, допустим, что-то... Бывает такое, бывают дети с задержкой развития, бывают дети и инвалиды, поэтому им тоже нужно обучение. Может быть, они не знают, не учатся в школе, не знают букв. Вот такие, такие варианты тоже могут быть, потому что я работал с людьми с инвалидами и обучать, то есть некоторых не то, чтобы у них задержка, задержка, но, конечно, у них задержка развития, потому что бывает и ДЦП, да, но бывает интеллект сохраненный, а трудно говорить трудно, трудно, естественно, писать, и алфавиты, все это не очень хорошо зна знает, да, человек. И э, писать, соответ соответственно, тоже нужно как-то учиться ему. Ну при условии если это вообще возможно как бы так может быть печатать на клавиатуре честно говоря и этот вариант тоже я рассматриваю потому что кто-то может быть и, и писать не может а печатать может такое тоже может быть вот, да, допустим, даже даже английский этот на, на том же сайте можно поиграть, да, и мож, и можно даже и английский, хотя я-то совершенно учить английскому не собираюсь, я его сам не знаю совершенно. Ну, то есть как бы на начальный уровень, даже вот алфавит вот так вот АБВСД и все. То есть с английским у меня как бы как бы так и и Латиница, то есть в алфавитах, в алфавитах, да, что касается русские азбука, да, может быть, э э ста старославянский, там азбуки, веди, я сам хочу, его, честно говоря, выучить, может быть, это кому-то на надо, может быть, нужен арабский алфавит кому-то, мало ли, разные бывают семьи, дети, да, арабский алфавит тоже очень интересный такой, полезный. Система письма тоже интересная. И корейский, естественно. Корейский тоже у меня целые два целые два плейлиста. Может быть для детей тоже в игровой форме. Вот. Это все. Это все это я могу. Помимо того, что помимо доставки в Ленобласть. Вот у меня, собственно, какие планы. Для зар заработка. Хлеба насущного. Вот. И такие вещи. Какие-то, может быть, кому-то покажется, что политически. На самом деле, я ничего не думал, никаких открытых писем писать, вот это вот обращение к президенту. Просто я считал пенсию свою, подсчитывал, на что она уходит, то э, все вычитал, в общем, ну а что она и так у меня достаточно высокая поэтому что сделает владимир владимирович да ну может быть какие-то своих я в каких-то своих видео и в каких-то своих э, высказываниях э, так плохо говорил высказывался оскорблял, может быть, писал там Путин с маленькой буквы. На самом деле я не имел в виду человека. Я пис... имел в виду вообще систему положения вещей в стране, у которого, ну, может, не всем нравится. Мне, например, не очень нравятся там какие-то вещи. Ну и что? Что сделает Прези... президенту? Президенту другая задача. Вот, ему, в общем-то... Какие мог пенсии он дал, где-то в каких-то странах вообще нет никаких пенсий. Ни по старости, ни по инвалидности. А у нас он такая огромная страна, очень много инвалидов, очень много, потому что здоровье у нас у людей ухудшается очень-очень быстро. И невозможно всем дать вот пенсию, такую большую, прям всем. Ну, кто-то скажет, вот там олигархи, не олигархи. Ну и что мы теперь будем делить? Их доходы на всех, что ли? Ну, это смешно. Пусть кто люди сами думают, что делать, да, разбираться. У кого миллиарды, пусть сами и э, об этом. У них свои проблемы, как говорится, у нас свои проблемы. Свои дела мы по-своему зарабатываем. Вот, и э, как можем, да, чтобы не обращаться, сами сделаем. Ищем, конечно, спонсоров, ищем меценатов, ищем, конечно, государство. Но я и государству тоже, я и писал письмо Владимиру Владимировичу, нормальное письмо. Говорил, что у меня проект портала для инвалидов, есть проект но нужно, наверное, понимать, все вот это вот описать, весь этот бизнес-план, потом идти в государственные органы, потом э, открывать э, ИП или ООО или еще что-то и просить денег там какой-то, займ, который беспроцентный, который дают, да, который я, может быть, когда-нибудь отдам, понимаете. Но не знаю, я этого делать не буду, потому что вряд ли я отдам какой-то займ когда-то, там Через 10, через 20 лет Я его не отдам Потому что просто я не знаю Сколько сколько, сколько как бы, сколько я проживу еще да, И зачем я буду Занимать Это же деньги Как бы пойдут как бы налогоплательщиков Зачем я буду это делать То есть я в таком ключе В ключе мыслю Что если кто-то Кто-то решит Для инвалидов специально сделать помочь, да, создание такого портала, в чем там смысл, то есть этого портала. Но есть уже много порталов для инвалидов, в том числе и известные такие хорошие порталы, но у меня задумка другая немножко. То есть там, конечно, будет и общение, будет и там, что сейчас у нас любят, да, форум, чат там, да, ну, это все дело такое. Пообщаться можно, в принципе, и в других на других ресурсах. Знакомства и все, все это, все это, это все, конечно, очень интересно. Но там именно а, я хочу сделать обучающий портал, чтобы любо, любое, то, что необходимо обучение по компьютеру, допустим. Или там. По каким-то вещам, которые можно научить, допустим, до среднего образования. Дать, может, даже и выше среднего какое-то, да, какие-то вещи. Обучающие были там в виде каких-то уроков с заданиями. Может быть, как на этом сайте, как-то так сделать. То есть, это все дело, конечно, программистов. Почему деньги нужны, зачем? Я не программист а делать делать это я не, не сделаю я этого. То есть, понимаете, есть программисты, даже среди э, людей с инвалидностью, очень много людей, которые все прекрасно, ну, практически разбираются хорошо, да, могут подготовить платформу для портала, да, но они э, должны за это время пока они будут готовить, не на, не на основе, так скажем, просто вот я буду готовить и все, да, как волонтеры. Они же должны что-то что есть, лечиться, платить за квартиру, да, поэтому деньги нужны. Как раз это будет не только просто как бы выброшено, ну, как сказать, выброшено. Вот я заплачу кому-то, вот сделайте портал. Нет, это я хочу именно, чтобы на этом... В проекте с самого начала зараб зарабатывали и подрабатывали инвалиды по созданию этого портала. Кто умеет? То есть, как бы, вот, вот такая система. И они, то есть мы, да? Я, я в этом, в, в, в программировании, не, не понимаю. А какие-то, а я могу снимать, например, какие-то видео обучающие, но, честно говоря... У меня тут детский сад ПК для чайников. Это все как бы. А там именно такие уже, может быть, кто-то будет снимать тоже из инвалидов обучающие видео. То есть, вот этот мой проект другой, это может каждый, да. И он за это будет получать деньги тоже. То есть, он будет снимать видео для портала. Но видео, естественно, которые, которые дадут... Друго другим людям, да, другим э, инвалидам дадут возможность э, повысить свою квалификацию. То есть, вот сейчас есть, допустим, обучение тому-то, обучение всему-то очень много таких сайтов, да, и смотришь там 12 тысяч в месяц, там оплата, там, или с 30 тысяч в месяц, два месяца, три месяца. То есть. Это не, не подъемная сумма. Также может быть и по языкам, по тому же английскому, там, корейскому или еще кому-нибудь, кто какой знает язык. Он может преподавать, инвалид-человек, да, снимать видео. Ему за это будет оплата, а другой человек, который придет, он может научиться тоже. Вот. Это портал как бы одновременно и обучающий, и для подработки. И для работы, естественно, то есть, кто будет работать на этом сайте, то есть на портале, та, кто будет его поддерживать, может и модераторы будут, и администраторы там на форуме, если, да, если введение разделов, там, размещение видео, съемка видео, все. То есть этот портал, в принципе, он может обеспечить и работы подработкой инвалидов. Вот. Такая такая вот у меня задумка, да, и вот на нее, я, на нее, собственно, я и в том письме еще просил. Но, честно говоря, я как мало попросил, я попросил там полмиллиона рублей. Я уж не помню, да, наверное, я на это просил у Владимира Владимировича. Ну, а как бы что, если у всех просящих, да, сколько у нас в стране? Интересно всяких проектов, идей, да. Если будет раздавать вот так вот всем направо-налево, только напиши, да, и тебе сразу пришлют там полмиллиона. Полмиллиона рублей, это что такое? Это на самом деле очень мало. Вот, поэтому нам нужны спонсоры такие, как бы крупные. Нет, нам мы, в принципе, от любых спонсоров не откажемся. Мы, то есть я, да. а Вот. А не откажемся, да. И, конечно, наверное, нужно какую-то... Все равно создавать будет э, какую-то команду, что не просто мне, так скажем, на карту переведут деньги, да, а куда я их дену. Может быть, э, тоже меня же никто не знает практически. Да, у меня даже видео где-то есть об этом. Первый канал, да. Ладно, бог с ним. В общем, в общем, вот так. Я хотел хотел показать вам короткое видео обучающее. Но что-то меня, что-то меня, да, вывело на идею, на, на тему, да, поиска спонсоров для, для портала. Ну, наверное, потому что я с утра этим занимался, думал об этом. Вот, и не, только для, и не только для этого проекта. Может мне его и не надо делать, может он это никому не надо вообще, я не знаю. Вот, поэтому ВКонтакте написал сегодня вот корейский язык с нуля. Это группа я веду, это здесь сам я учусь корейскому, сам себя учу, да. Вот, инвалиды ищут работу, это модерирую я. Здесь вот, кстати, еще я не пропустил это объявление, потому что не ответил человек, что это за проект, я так и не понял. Может, это пирамида, а пирамида мы не публикуем. Поэтому, вот, эта группа, это группа, инвалиды ищут работу. Здесь вакансии и резюме, и здесь, когда набираются вакансии и резюме и вакансий... Хороших таких, да, много тогда. Э, бывает, что радиовидеокод выходит в эфир. И у нас там песни, и у нас там вакансии, у нас там резюме. В общем, у нас там весело. У нас там весело, но YouTube, э, YouTube жалуется. Потому что песни-то мы ставим, а авторские права-то мы нарушаем. Ну, мы с котом, э, в смысле, да, радиовидеокод у нас технический директор... Он уже получил свой срок, э, так скажем, за это. Ну, еще пока что. Сейчас его выпустили на поруки. Да, поэтому все хорошо. Вот, я написал такой пост, э, что я, собственно, про э, это самое, как он называется, про поиск спонсоров. Спонсоров, да, э, для проекта. вкратце про свои э, проекты заработка как я зарабатываю это вот про сайт английского языка вот и здесь э, здесь про всех кто все кого я знаю хорошие проекты свободный да творческий полет мысли у всех кто кто что кто чем занимается Потому что спонсоры, может может быть, мой проект не понравится, Портала и вообще моя деятельность вся. А может ему понравится что-то другое, может ему придется по душе, допустим, рок-музыка, и кого-то он захочет поддержать, а может он захочет в этот проект вступить. Это тоже. Деньги ведь это что? Может быть, именно... Как к человеку, да, он и вступит в группу, может быть, а, а не просто так, чтобы там, просто так вступать не надо, чтобы было, да, чтобы было, мало ли, зачем просто численность какая-то. А именно ему понравится, именно он будет и э, подумать, что он может, может для себя что-то полезное, а почему-то научиться, а может э, помочь кому-то человеку, да, допустим, музыкантам. Тоже нужна помощь. А, может быть у него есть возможность кон концертный зал, то есть клуб может какой-нибудь. Я ведь не знаю, кто будет смотреть мою страничку. Вот, также канал тут Дмитрия Кузнецова я нашел. А, это канал, посмотрите про, про о христианстве так скажем. Да, вообще, да, про, про Христа. Это, мне кажется, самое главное, потому что, вот да все, в общем-то, самое главное, потому что, где нет Бога, Бог везде есть. Поэтому, как бы, вот, и в обучении, да, и не только, не только в религии, но и в других вещах. Также школа корейского языка МИР. Артем Ковалев, да, э, все, ну, кого, кого я еще знаю по группе, инвалиды ищут работу, да, также, может быть, вот Артем Ковалев, может быть, нам поможет, если он, он, конечно, решит, да, что будет заниматься программированием в нашем проекте, а может быть, он и не будет, я здесь в этот проект портала, я никого не затягиваю. Никого не тяну, и мне-то, собственно говоря, вообще. Все равно сейчас ден денег нет. К кто, к как сейчас делать этот портал, я не представляю. Так, так, примерно, примерно думаю, что надо бы набросать план. Вот, но вот ему нужен компьютер. Может, может быть, даже уже и не нужен. Я не знаю, честно говоря, я сегодня с ним разговаривал. Он говорил, что уже вроде и, не, вроде и не надо. Но в любом случае, в любом случае, по, по помощь какая-то поддержка нужна всем. И мне в том числе, и все, по всем посылкам, да, и не только от вас помощь поддержка, но и вам, может быть, что-то что пригодится. Вот в чем дело. Вот, группа заказчиков, мои проекты, да, тут э, заказчик проснись, не то, что, не то, что, да, может быть, для человека, который зайдет, увидит что-то для себя, из того, что делают инвалиды, услуги, товары, может быть, творческие работ захочет э, приобрести, а может быть, он захочет помочь кому-то из э, людей, которые получили инвалидность, но, тем не менее, у них с творчеством все в порядке. вот Несмотря даже на бывает тяжелые инвалидности, все равно человек руки не опускает, он все равно что-то делает. Продолжает работать, продолжает творить, продолжает э, жить. Поэтому вот, как бы, и также полезно как и для вас, и для инвалидов, для всех. Вот, это наша группа эфир радио видеокод. И вот это наше первое видео из проекта. Это может каждый, да, так скажем, основа портала видео. Может, кому-то они покажутся простыми, но ведь мне известно, Человек заходит, да, инвалид, может быть, только-только осваивает компьютер. Да и мало ли, может, даже не инвалид. Портал-то он для всех. Там именно что обучение, подработка и работа для, для инвалидов, да, но смотреть-то его может любой человек. Единственное, он для чего, чтобы именно инвалиды там могли подработать и заработать. Вот в чем смысл обучиться, да, и подработать, и заработать. Как бы одновременно. Человек ведь может и снимать обучающее видео этим, зарабатывая, да, и может смотреть видео других людей, одновременно учась. Как бы вот так. То есть ему не придется платить ни, ни за обучение, и он а, таким образом и сам подработает, э, сняв какое-то видео. Вот это такая идея. Но как это все технически сделать, я, честно говоря, слабо представляю. Вот, проект еще обмен разумов, да. Ну я уже говорил, это я показывал вам. В чем состоит смысл проекта? Вот, и здесь у нас. Я даже, может, думаю отдельную группу ВКонтакте сделать, где будут только резюме. Там будет аудио-видео резюме. Там не просто ссылки будут, а именно уже с людьми непосредственно Мы будем разговаривать, что он хочет. И это будут только у нас там резюме. Я думаю так, потому что вакансии... А, вакансии, вакансии... Ну, честно говоря, не знаю, на такую группу, может быть, может быть, будет много людям обращаться, скажем так, и не по адресу, может быть, и мошенников каких-то. Бывает, потому что такое. Ну, дай бог-то с ним. Да, я верю, что, что в мире, да, в мире все добро и хороших, добрых людей, хороших намного больше просто есть процент какой-то людей которые тоже добрые хорошие но они просто но ну они просто почему-то об этом за об этом забыли да как бывает все все да добрые хорошие когда спят но ну, вот так тоже у меня бывает я же тоже никому зла не хочу но бывает просто целый день просто злой и хочется вот но это потому что потому что сил, сил девать некуда вот она на злое идет а если что-то делаешь пишешь да какие-то видео записываешь какие-то идеи придумываешь вот снимаешь видео короткое но уже почти до да, 50 минут тогда конечно не злишься тогда думаешь о том как сделать дело Какое-нибудь. Вот, поиск спонсоров. Вот так, так так обернулось у меня. Это короткое видео обернулось у меня нечаянно в поиск спонсоров. Вот, ну ладно, всем спасибо, всем удачи. Даже, сты, даже стыдно мне называть это коротким обучающим видео. Ну, так уж, так уж сложилось. А, вот, до новых встреч!